Проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются государственные органы, зачастую являются системными. При поддержке джи все больше государственных партнеров осознают необходимость стратегического и системного подхода в улучшении своей институциональной деятельности. Разработали стратегический план развития министерства. Благодаря этого проекта мы разработали нашу дорожную карту министерства какие этапы на каком уровне мы что должны делать все это было значит обозначено в стратегическом плане. Министерство социального развития лидирует среди остальных министерств в стране по количеству сотрудников, непосредственно работающих с населением. Учитывая огромный объемы масштаб деятельности, ведомство остро нуждается в упорядочении своих рабочих процессов. При поддержке ЮСАИД министерство сумело основательно подойти к улучшению деятельности центрального аппарата. Мы намного улучшили эффективность работы центрального аппарата. Мы в начале мы провели Функциональный анализ работников и управления отделом центрального аппарата ДТПС. они провели у нас в общей сложности 6 проектов, и все это непрерывно, скажем... С... Каждый проект, завершая, открывал дорогу к следующему проекту. Министерство социального развития испытывало сложности в подготовке к государственной программе электронное правительства. При поддержке ЮСАИД в министерстве была интегрирована программа цифрового документа оборота, а сотрудники министерства прошли необходимое обучение. Благодаря этого проекту мы своевременно подготовились к электронному документообороту. Отдел информационных технологий также улучшил свою работу. И в целом работа всех управлений у нас, вот, я бы сказал, ну, намного повысить свой уровень. Используя уникальную модель управления, программа «Джиджи работает с различными государственными секторами. Главная история успеха проекта – это сотрудники и целые службы, которые трудятся эффективнее и понимают лучше свою работу. Ведь повышая человеческий и институциональный потенциал госорганов, ЮСАИД делает свой вклад в долгосрочный устойчивый рост Кыргызстана.